Да, давай я сейчас прочитаю, и мы, ну, как давай. дальше продолжим. Так, больше себя принимать, да, то есть научиться найти вот то, что в тебе не нравится, я сразу буду комментировать: а, в чем же здесь, наоборот, кайф, в чем же здесь вот талант, в чем же твоя изюминка? А наши изюминки, на самом деле, в тех местах, которые мы больше всего не любим, мы пытаемся дотянуть. То есть наши изюминки, которые вот дают вот нам как раз ту идеальность, и ту уникальность, и ту проявленность, которая нам нужна да, в проявлении. Вот Как раз-таки в тех местах, которые мы больше всего там, в себе не любим. Наоборот, надо из этого сделать изюминку. А не дотягивать, пытаясь там, убрать что-то лишнее. Это насколько... типа недостатки перевернуть в достоинство? Ну, как минимум, да то есть свои недостатки, полюбить себя, ну, блин, естественно. Но мы не знаем, какие мы естественные. Мы же всегда учились жить по правилам, там, этикет, вся фигня, там, не матерись, сиди прямо, там, все такое, ручки на коленке, там, улыбайся, когда тебе надо, вот, молчи, вот не открывай. То есть у нас очень много вот этих шаблонов, которые нам не дают быть собой. Мы, мы даже не знаем, кто мы. А чтобы это понять, надо и побеситься, надо и пораздражаться, надо... И выпить алкоголь, может быть, кому-то реально, который реально покажет истинное лицо этого человека. Про алкоголь не, не делаю культ, что это круто, но почему нет? Хотя бы попробовать совсем закомплексованным, да, который вообще зажатый. Вот, себя хоть как-то узнать. Так, претензии уберите, читаю. Как сама поменяешься, изменятся и мужики, которые приходят с этим, -то. Согласна. Но чтобы поменяться, нужно не меняться. Нужно остаться собой просто. Да, это Люди, самое сложное. Не меняются, они как раз таки меняются. То есть они пытаются ну, процесс вот этой эволюции своего расширения и развития подогнать под что-то другое. То есть чтобы... Измениться нужно перестать себя менять. Это понимаешь? Конечно. Мы достойны уже по определению, да, в принципе. Так. Мы же этих Микки Маусов сами создаем. Понятное дело, но мы создаем и все не те. Все не те, Микки Маусы. Все мне нравится. Так. Общаться с теми, с кем в кайф. Хотелось бы найти такого, с кем бы я могла бы пообщаться в кайф. А если ни с кем, не в кайф. Так, дальше. Вечная гонка. Полюбить такие, какие вы есть. Вот, это слишком сложно. Очень сложно. Убрать излишние ожидания. Мужчин ценен поступками, может давать шанс проявить себя как мужчине, который симпатичен. То есть, короче, дать шанс проявиться мужчине. Как дать проявиться мужчине? Знаешь? Говорить о своих желаниях. Ну, мне бы хотелось вот это. Не просить, а, допустим, озвучивать, что мне нравится. Угу. То есть поступки... Ну, как его... вариант. Да. Угу. А еще Обычно женщины говорят мужикам, как им надо делать. Нет, я думаю, что это вообще не надо говорить. Не надо. Надо говорить, что ты хочешь... Или что тебе нравится и смотреть, ну, как он будет ну, на это реагировать? Да? Расслабиться, угу. наслаждаться собой, а мужчина весь мир к тебе, к ногам. Так, принять себя, отпустить тотальный контроль к себе. Вот хороший Хорошая вопрос. Идея, да. Тотальный контроль. Вот, а мне кажется, наоборот, тотальный контроль к жизни, отпустить, чтобы жизнь пошла самотеком, да, и она сама жизнь знает, как тебе лучше. Потому что то, что ты знаешь своим умом, это одни шаблоны, старый опыт. А, а, а вот тотальный контроль на себе держать, чтобы жизнь бесконтрольно текла, вот это другой момент. То есть наоборот, тотальный контроль взять в свои руки, контролировать свои себя. Свои мысли, да, свои мысли, свои отношения вообще. Чтобы не контролировать жизнь. Так, ожидание... Контролировать, на что ты держишь фокус внимания своего. Да. Вот это супер контроль. Расслабиться и отвлечься от этой навязчивой идеи, что нужен мужик. Согласна, у меня мало получается, потому что последнее время после развода я целую неделю думаю, где взять мужика. У меня развод был. И я думаю, так, мужчины вы где? Где вы достойные мужчины, да, я, конечно, утрирую, ржу, но как бы это в каждой шутке есть доля правды. Шутки, и шутки. Про контроль себя отпустить понравилось. Так, спасибо, это к легкости делать легко. Если ты недоволен внешним миром и мужиками, то ты недоволен собой. Подтягивать свое довольство с собой. Согласна, подтягиваем довольство собой. Как это делать? Вот мы а проговорим. Да. Нужно отпустить контроль внешний, контролировать себя. Контролировать, куда ты фокус внимания свой держишь. Как только ты говоришь, например, блин, сегодня я какая-то стрёмная, в да? чём мы утром перед зеркалом обычно говорим, ой, я какая-то сегодня не такая, фу, одежда на мне плохо сидит, бейте сразу все битые по голове, потому что это, этот фокус внимания и творит ту реальность, и на вас реально все плохо сидит, и как вешалка. То есть, наоборот, ой, сегодня у меня волосы еще на сантиметр под, подросли за ночь. Они фигак-фигак. Мне реально опять... Фигуры, да, да, да. меня посред... Так, я про волосы постоянно говорю. Это было две недели назад. Да не, не может быть просто такого. Или не две недели. Все может быть, Нелли. 10 марта или какого ко мне Лена приезжала? Я говорю, мне, пожалуйста, по подбородок. Ну, тут может быть, сантиметр от подбородка был. Нормально. Ой, сзади бы еще выросли. Но сзади она меня, правда, подстригает. Ну, ладно. Короче. Если ты недоволен внешним миром и мужчинами, то ты недоволен собой. Так, это я уже читала. Разочарование в себе, в каких-то моментах э, в себе неудовлетворенность с собой в каких-то аспектах. Да, вот мы как раз про это говорили. Бейтесь, обиды по голове, как только вы начинаете говорить о себе плохо. Говорим о себе, только классное и хорошее. Так, нужно убирать ожидания, список качеств своего мужчины. То есть, Екатерина, что это значит? Как ты это понимаешь? Мы можем расшифровать. Нужно убрать ожидания, список качеств мужчины. Написать список качеств мужчины? Или наоборот, выкинуть этот список качеств мужчины? Не могу понять. Вообще вот те качества, которые я писала перед тем, как встретить своего мужчину, я всегда писала качества, какие бы я хотела увидеть, чтобы четко сформулировать сформулировать э, образ, да, который бы я хотела видеть. И он четко подходил каждый следующий мужчина под эти параметры. Но они меня разочаровывали. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что у каждого слова, у каждого есть параметры, как одна сторона, так это и вторая. То есть я хочу слишком щедрого. Да каждая жена с двумя детьми скажет, блин, да нафиг он мне нужен, блин, деньги раздает. И в семью да. давать вообще. Да. Да. То есть она уже потом... Лучше бы у меня скупой был мужик, зато бы в дом все. Ну, когда нас встречает скуповым мужика, фон скупой, хочу щедрого. То есть, э, я так думаю, не нужно придираться ко всем вот этим параметрам. Мне кажется, можно вообще такую сформулировать фразу, типа, тот мужчина, с которым я чувствую себя наполненной, счастливой, радостной. Вот, Ну, что-то типа того. Свое состояние какое-то обозначить рядом с этим мужчиной. А не его такого-такого-такого-такого заказывать. Да, то есть перестать заказывать какие-то параметры, потому что, поверьте, люди, все параметры, все параметры абсолютно есть в каждом человеке. Точно. Вообще все. Потому что щедрость и жадность это одно и то же. Я жадна до знаний и щедра до знаний. Ну там, хотя бы как минимум. Я жадная до жизни. «Я щедрая, да, жизнь». Ну, то есть это одно вот слово, вот, в принципе, ну, я просто трансформировала этот шаблон. Для меня это понятие неразделенное. Я даже не знаю, в чем разница теперь. И как бы, многие так шаблоны всхлопнулись, что я смотрю вообще по-другому как-то вот на мир. И для меня уже вот эти параметры, да, это уже какая-то хрень собачья получается, что я хочу себе щедрого мужчину, а потом мною. Нет, пускай он а Потом будет... хочу не щедрого, да. да. Чтобы он, чтобы он немножко да, такой был. Так, надо быть собой, наслаждаться жизнью. Остальное все приложится. А если не прикладывается? <связывая> такой вот вопрос. Принятие этих непринятых аспектов себя здесь выход кажется мне. Принять эти непринятые <связывая> аспекты в себе. А, ну, например, в мужике не нравится жадность, надо трансформировать жадность-щедрость. Согласна, да, мы это как раз на курсах и делаем. Когда нам не нравится что-то в мужиках, но это если уже говорить, как работать да, с этим. Ты же так же работаешь, да? Если нам что-то не нравится, мы берем это в себе, трансформируем, находя да. нас какие-то целые. Почему Шад... щедрость — это хорошо, и жадность — это хорошо. И почему это одно и то же. Так, с этим согласна. А, позв... ну, а если без самокопания? Вот я хочу ответы сейчас найти. Как сделать так, чтобы мне начались нравиться мужчины, Да. И без самокопания вот этого, без трансформации. Есть же способ. Найди, или? Нелечка, найди. Я тоже, я тоже хочу их найти. Позволить Самокопание себе... – это бесконечная вообще затея. Вот, вот эти все высокопарные слова, которые я читаю, я сама их часто повторяю, но для многих людей это пустой звук. И многие фразы для меня тоже пустой звук. Позволить себе и другим быть такие, какие они есть. Но как ты позволишь, если ты бесишься и тебе не нравится, ты не можешь себя заставить? Ну вот как принять мужика, который мне не нравится? Ну не нравится он мне вообще. Ну, как бы, ну как не нравится, я нейтрально к нему отношусь. Вот ноль чувств, ноль эмоций просто, ноль, да? Да, да? А я хочу, чтобы меня вот там вот, волнуло. Дувала просто. Чтобы она не посмотрела, я такая, не знаю, <noise> как магнит, плюс и минус. Вдохновлять нужно мужика. Вот, помнишь, мы с тобой говорили о том, как сделать, чтобы мужчина делал все для тебя. Не говорить, как делать, а вдохновить. А как а так... вдохновить? Открыто говорить, что ты хочешь, да, но это не вдохновение. Многие мужчины закрываются, ну из-за своего... планов, когда их просят. У меня часто были такие мужики, которым, если скажешь что-то, они это вот специально не сделают, даже если хотели. Ну, например, намекнешь, что даже не намекнешь, да, скажешь, мы сейчас говорим открыто говорить. Я хочу цветы, давно не нюхала цветы. Он утром только хотел их принести, у него напрочь лишается желания, потому что ему это сказали. Он не любит делать Типа, по mm -hmm. Даже обычная просьба многие мужчины воспринимают как приказ. Я говорю, милый, ты чё, я тебе не приказываю, я просто хочу. Ну и что ты хочешь? И чё? Всё. Понятное дело, вам нет. Да. Просто... Другой, например, вы, например, ну я думаю, что он наоборот воспринял бы, хочешь, но ну, классно, прекрасно, что у меня есть возможность сделать именно то, что ты хочешь, не выдумывать, например, что-то для тебя приятное, когда я хочу сделать, такой же тоже поворот событий. Мужчина что же тоже, Нель, ты, ты согласна со мной, что, например, то, что тебе зеркали, да, ну как бы вот происходит какая-то ситуация, в ней находишься ты и мужчина, ну допустим я и мужчина, да, и э, ситуация в любом случае у него пазлы и желания совпадают, у него своя заморочка, и он свое там находит, как и ты свое, не, ну, не только ты в этой ситуации регулируешь, ну понятно, да, он тебе зеркали, да. Я вспомнила этот момент как раз таки с цветами, ты сказала про пазлы. И как раз вот есть что добавить теперь. Сейчас, вопрос. Не вопрос, а ответ. Сейчас. А, неважно, приказываешь ты ему, намекаешь или открыто говоришь. Если в этот момент он хочет что-то для тебя сделать, да, он сделает. Понятно. Если не хочет, он с радостью это воспримет. Делает. А все зависит от того, что чтобы мужчина захотел тебе дать я должна хотеть это взять. А чтобы хотеть это взять, я тоже должна что-то дать. Ну, то есть без этого не получится. Если я только беру, пускай он там через шаблонами сольет всю энергию и да будет давать, давать, давать, но потом она... Ну, момент закончится, но ну, не то, что энергия, а желание закончится, да? он уже не сможет тебе ничего дать, он исчерпается просто. Если насильно у него брать, брать, брать, есть такие вампирши, которые только берут, ничего не дают взамен. Вот. Не, но ну, они, конечно, позволяют мужику дать, это его желание было, они берут, но все равно ничем его не подпитывают в обратку. Я так думаю, Мне чтобы... кажется, что... Один из, да. один из вариантов, чем вдохновить мужчину, э, ⁇ искренность. Искренность, проживания того, что ты чувствуешь. Искренность и смелость сказать то, что ты чувствуешь, то, что ты хочешь, что тебе нравится, не нравится. Э, искренность в том же сексе, в том же проявлении. Ну, до Ох, секса, конечно, еще дойти надо, понятно, да, чтобы он поначалу понравился. Но вот именно вдохновение вдохновение с этого ну как бы вот сколько я и слышала и я по своему опыту да, наблюдаю что э, когда мужчина видит что женщина получает удовольствие рядом с ним неважно в постели в кухне там еще где-то да, на шашлыках там они выехали вот это вдохновляет что он видит что она от него кайфует вот это самое лучшее вдохновение мне кажется это наверное любой человек не только мужчина это любой человек будет счастлив это чувствовать, да, что рядом с ним тот человек, который тебе нравится, ну, получает удовольствие. И это как бы вообще суперское, самое, наверное, самое, самое желаемое всеми ощущения. Ну, мне так кажется. У меня просто до речи потерялся, то что ты начала как раз рассказывать вначале, да, и потом вот это развернула. И я сразу вспомнила момент, когда мне муж отказался в цветах, которые постоянно дарил. Я у него попросила цветы не потому, что я их хотела, <свят> не потому, что меня бы это порадовало, а потому, что я хотела его прогнуть а, чисто вот просто из-за прихоти какой-то, вот ради вот, ну, ты, блин должен мне, муж, принеси мне цветы, метнись кабанчиком, и все вот, чтобы почувствовать вот эту власть свою женскую, да, типа, я хочу, давать цветы не Я вспомнил этот момент, что я хотела из этих чувств. А не потому что, что я бы порадовали эти цветочки милашечные, вот, которые бы я любовалась, как я люблю поставить их возле кровати. Я нюхну их раз двадцать 20, наверное, в минуту. И просто хожу с ними, там танцую, пою, у меня настроение такое. Запрос вот. другой был. А тут я хотела реально, вот когда попросила, да, что-то я хотела, потому что, ну, ну, типа, ты мужик, сделай, потому что вот я королева, и все. А не потому, что я хочу эту вещь. Вот сейчас у меня прям... Плохо. Ну а запрос какой был в этом? Потому что я королева. Подтвердить свою значимость, важность, ценность, да. правильно? Да. Ну да. а мы откуда начали, тем и закончили, как всегда, в принципе. Девочка пишет, тут одна, так, у меня нет списка качеств мужчины, никогда не было. Нафиг, ну надо. Согласна, да, мы сейчас как раз рассмотрели, что не нужен. И следующее, Ванда Илан. Ванда Илан, как тебя зовут? Какая шла, такой и подошел. По-хорошему, да. Так. Почему играть с ними нельзя? С кем? Мы вообще должны в жизни играть пожизненно. Не знаю, мне нравятся мужики. Как-то не знаю, какие с этим могут быть проблемы. Но у кого нету требований к мужикам, у тех проблем нету. А вот у меня слишком завышенные требования к мужикам, поэтому... Не нравится. Ты знаешь, у меня слишком заниженные были, у меня тоже проблемы были. Поэтому всему надо меру знать. Везде должен быть баланс. Есть определенные требования не к мужикам, а вообще по определению, допустим, да, какие-то ценности твои, которые, предавая которые, ты получаешь предательство и все. И это работает железно. И если ты миришься с тем, с чем ты не готова была мириться и начинаешь себя уговаривать и там обманывать саму себя, что это почему-то типа хорошо, но ну, это, наверное, почему-то хорошо, но когда ты честно ага. себе это говоришь, да, это одно. А когда ты себя дуришь, сам себя, то тебя дурят все. И потом ты себя дуришь, у тебя создаются ожидания, эти ожидания через одно место тебе вставляются, и потом ты еще недоволен, почему так произошло. Ну, ты сам себе это вставил, а потом удивляешься, почему тебе другие это вставили. Ну, я грубо чуть-чуть, да, ну, чтобы так наглядно. Оно просто реально, я вот, я сколько случаев отслеживала в своей жизни потом, да, когда я уже вникла в эту концепцию, так скажем, оно все только так Только так работает, по-другому вообще не работает. Как только ты начинаешь прогибаться под человека, даже если ты при этом улыбаешься, но ты в душе тебе неприятно и ты себя нагибаешь, да, там ты себя уговариваешь или там обманываешь или там еще что-то, все равно оно только копится, недовольство копится, недовольство ожидания, ожидали недовольство, оно копится, копится, копится, и в итоге или ты лопнешь, или тебя со стороны тебе так хлопнут, что ну, ты тоже лопнешь в итоге. И потом я села. Я чумела от того, что, от чего еще было ждать. Когда я себя сама лично своими руками подложила под это все, еще и сказала, что все хорошо. Заткнись, ты все неправильно думаешь, это тоже хорошо. Классно. А еще вот такая мысль, как раз продолжу: да, тебя. Когда мы ищем мужчин. Ну, мужчин и женщин, неважно. Мы все время мужчин почему-то в сторону отодвигаем, только между нами девочками разговариваем. Давайте в две стороны. Когда мы ищем вторую половинку, что мы делаем? Мы начинаем его примерять, насколько он удобен, вольется в нашу жизнь. Ну, то есть, да, ты уже поняла, просто улыбаешься? Конечно. Мы когда примеряем мужчину на себя, можно так сказать, как платье, мы начинаем его примерять, насколько он ну, сольется с нашим ритмом жизни, с нашей работой, с нашим проживание, не будет нам мешать, да, согласна. Вот. Заткнет те дыры, в которых у меня проблемы, ну, например, там заткнет дыры в сексе, там. не хватает штор купить, да, там он подкинет деньжат, это я уже утрирую просто. Вот. Ну, да, суть, суть Какие понятно, да. Он, он мне закроет там детей нарожать, там, канализация течет, починит. То есть у меня постоянно в доме там лампочки, газная техника ломается, то есть он должен быть с руками. То есть мы пытаемся уже нарисовать образ того мужика, который подходит в наш аре ареал обитания. Это, но ну, ненормально. А вот когда мы все эти затыки сами закрываем и хотим просто человека для удовольствия, вот так, такой вот к нам и придет а какие могут быть удовольствия, если мы мужиком или девушкой? У мужчин же такая же история. Они девушкой хотят закрыть свои затыки, свои дыры да, в жизни, которые не заткнуты. Заткнуть дыры с хозяйством, с готовкой, с стиркой. Ну, это, конечно, стереотипно сейчас говорю, но примерно. Показать, чтобы не стыдно было, чтобы она была красивая, длинногая, обязательно на каблуках джинсы фоно должна быть носить юбки. Очень много претензий было от некоторых мужчин. Ну вот я смотрю, разговариваю с мужчиной, прям слушаю разговоры вообще всех храневаю. Просто каких женщин не хотят. И чтобы не стыдно было друзьям показать. Блин, ты чё? Ты пытаешься дыру стыда своего или не стыда там в пафоса и там бабы закрыть? Ну ты нормальная вообще? Вот. И, и, то есть и, надо вот нас свою половинку я уже заговаривалась смотреть не таким образом чтобы он вписался в нашу жизнь да а наоборот как вихер как ураган пришел ну сейчас мы говорим у меня никогда так не было у меня никогда не было так чтобы я смотрела что-то подбирала подстраивала так просчитывала у меня так хух вот так я так делаю зачем тебе мужчина ну он будет защищать ты спроси, да, я когда э, веду консультации за эти года уже их просто ну, немало и ты знаешь, не что в день пять да. человек э, начиная там от всех курсов марафонов там у индивидуалки и просто вопросов личку по поводу мужиков или женщин э, вопрос то какой а что ты от него хочешь ну, да. я мужчина я ни у кого не слышала чтобы его любить все говорят чтобы он меня любил Понимаешь? Я ни разу не услышала ни от одной женщины, которая бы сказала, чтобы было кого любить у всех. Чтобы он меня любил, чтобы он там обеспечивал. Ну, некоторые еще стесняются про обеспечивание. Ну, говорят, ну, он должен быть надежный, Да, вот это ну, вот Понятно, бизнес... что под этим. Открыл. Угу. За ним должно быть как за каменной стеной, потому что я тут эта балалайка на ветру, короче. Меня куда это ветер погонит, туда и... А он хоть меня там удержит. То есть у всех есть какие-то запросы. Если... Это просто люди не хотят а? свои потребности сами а? закрывать. А? Я говорю, люди не хотят, девушки не хотят свои потребности закрывать сами. Нет. И они как бы взваливают эту Нет. обязанность на мужчин. А мужчины точно так же. Ты знаешь, сколько мужчин? Он... Мужчины точно так же, да. да. Она должна. Ну, мужчины это вообще просто... Зашла на Тиндер, и там мужик пишет, что один, второй, пятый, десятый, слушай, да все, да. И, а, первый вопрос, ты массаж умеешь делать? Ты, милый, извини меня, блин, я тебя что вообще, ну, как бы, кто-то такой, мы еще даже не познакомились, я должна? И, и список выкатывает. Первое, делать массаж? У тебя есть деньги, если ты работаешь, иди, блин, закажи себе массажиста. Да. Нет, если да. мне не подойдет мне девушка каждый вечер должна делать массаж. Ого! Прикольные мужики. А мне написали, ты для этого сайта слишком серьезно. Я говорю, Тебе, наверное, надо стать да. не такой серьезной. Так балалайкой. Ну да. Так, мне нравится, Ксения, вдохновлять мужчин можно э, вслух. То есть вдохновлять можно мечтая вслух. Ой! Воодушевленно мечтать. Так, Ксюш, это манипулирование называется. Если ты чего-то хочешь, можно даже не озвучивать. твое желание, оно исполнится, если у тебя нет противоречивых желаний. И кто вокруг тебя, эти желания на блюдочки принесут. Вопрос не в тех, кого вы заставляете, там, вдохновляете и манипулируете да, ради цветочков и так далее. А вопрос в том, почему ты хочешь, чтобы это не исполнялось. Мы уже об этом говорили. Вообще, я считаю, любые какие-то вещи, которые мы делаем по отношению к другому человеку, это манипулирование. Ну, есть? да, я согласна. Это нормально. Использование чистой... Мы, соци... мы, мы же в социуме живем. Главное, чтобы это было по согласию. Вот уметь договариваться, это, по-моему, главное да. между да. парами. Да. Это, это наверное, вообще пар... главное между людьми. Не а только вот... между парами включать всякие штуки типа я вот тебе секс а ты мне там это а так ты ты его там будешь у меня на неделе на голодовке это вообще жестко это манипулирование ну, да это не так вдохновение восхищение благодарность проявление настоящих чувств очень ценится мужчинами это тоже манипулирование Вообще все манипулирование. Но когда ты э, благодарна не потому, что ты хочешь им манипулировать и рассыпаешь ему там благодарности, а когда ты просто благодарна за свою жизнь, за то, что человек рядом с тобой не ради чего-то поиметь, да, ты благодарности, а просто не почему, тогда да, она уже это уже не манипулирование, да, это правление твоих чувств. Но когда на тренингах женских учат, ты должна там его благодарить, благодарить им восхищаться, ты не хочешь, блин, у тебя не лезет. Ни в таком случае не надо, это, это наоборот сработает просто, когда оно не лезет, а ты говоришь, оно идет с чернухой это идет, оно не с любовью идет, а с чернухой, блин, идет, и оно чернухой и вернется. Это же чистая ложь. Да, я согласна. Так, если ты такая, что сама цветешь и пахнешь, он сам бежит за цветами. Да, да, да, да. Знаете, вот. да. Это я тоже согласна. Про искренность согласна, но это возможно только если во всем давать быть себе с собой, а не опять не, не подстраиваться, быть удобной. Да, мы как раз точно, и говорим, что не точно. нужно подстраиваться и быть удобной. Ой, наверное, весь Тиндер, который мне написал, ну я удалила, там три дня смогу только побыть в нем. Опять. Они все быстро отвалились, потому что я вообще не поняла. Я всем пишу, слушай, я не хочу быть удобной для тебя. Они просто, ах, ты такая? Ну ладно. И блог. Меня тоже. Я говорю, ой, что-то вы погорячились. И блок, И блог. Поэтому я и говорю, что мне не нравятся мужчины, потому что они уже все с претензиями. Вот. А у меня претензии к ним, что они с претензиями. Так это чьи, на самом деле, претензии? Наши же. Претензия к себе. К Какая? Да. Быть, да. Идеальной. Угу. Быть идеальной. Быть а идеальным. Для этого надо фейс сделать. делать. Вот мы и вернулись. видишь. Я его делаю, знаешь, почему? Я не хочу старую кожу. Ну, блин, молодая, красивая кожа, это же такое же движение нашей жизни. Ну, то есть... Это очень, очень красиво. Даже не более, если есть возможность без всех вот этих аппаратов, ну, в смысле инъекций, там обойтись, да, это вообще шикарный вариант. Причем он И... реально работает этот Face Fitness, знаешь? Он реально И... работает. Он работает Face Fitness, он а... реально работает. Согласна, работает, да. И делать это надо для удовольствия, но началу любое удовольствие оно не через не хочу идет вот как раз в начале да в прямом эфире говорили что надо вначале привычку выработать а для этого придется приложить Это усилия. дисциплина да да я считаю что заставлять себя это полезно но ради какой-то ну силы, смотря ради себя да ради, ради себя да, да в первую ради очередь себя, за... да. Ради чего-то или кого-то, это, это путь в никуда, это туда, вниз. Вот, а заставить себя ради себя, видите, шаблон заставлять, он тебя как тормозит, так и двигает. Вообще каждое слово, каждый да. шаблон тебя двигает. Если ты это для себя делаешь, то блин, почему нет? Я себя реально заставляю сейчас ложиться спать. До 12, говоря это в час ночи. У меня не получается пока. У меня пока не получается, но я стараюсь, я уже не в 5-6 утра ложусь спать, как раньше. По это крайней хорошо. мере, я не сплю. Это уже хорошо. И через день, когда-то в час ночи ложусь, когда-то в 12. Но уже лучше. Вот, Но я заставляю себя, и я так думаю, что скоро все таки я выработаю привычку нормально спать, и высыпаться и круги под глазами там синяки по утрам меня не будут беспокоить потому что все синяки головные боли только вот от моего неспания что ночью делаю я вообще до сих пор не могу понять мужика нету что ночью делать что я не сплю непонятно ты потому что поздно встаешь а поздно ну как бы поздно ложишься поздно встаешь и автоматически Это... опять поздно ложишься встаю я все равно не могу я по двое по трое суток держала не спать, а чтобы наконец-то лечь, ну там до 12 спать, ну вот специально не ложиться спать, да, вот чтобы. Ну, если у поздно... тебя, может у тебя вибрации тебе штырит просто от вот этих всех трансформаций. Да Тоже как вариант. Трансформирую, у меня уже хватит хоре, критическая масса. Просто вот смотришь, видишь, все. Любая работа над собой имеет конечность. Это не бесконечная бубунешка и работа, вот, вот это самокопание. Ты сначала тренируешь себя, тренируешь мышцы в спортзале, а потом ты ходишь с красивым телом, изредка поддерживая свою форму. Да? Но сначала эту форму нужно сделать. Чтобы ее сделать, ты тренируешься постоянно и регулярно. Но потом ты эту форму сделал и просто ее поддерживаешь. Ты сначала учишься ложку держать, кушать. Ты учишься регулярно. Да, уже когда на автомате, оно идет, уже не. И ходить ты учишься точно так же. Сначала через не хочу, через шишки, через боль, через падение, через слезы. Но ты поднимаешься, встаешь, опять э, падаешь, опять встаешь. Ты учишься регулярно ходить, блин. Ну, потом научился, и ты уже ну, не паришься. Точно так же работа с этими же долбанными шаблонами. Ты сначала заставляешь себя. Ты бьешь. Ой, заставляешь, прям, прям заставляешь работаешь, да, но потом это станет естественным на автомате, тебе не надо будет сидеть и уделять этому время. Ты просто будешь идти по улице, есть мороженое, восхищаться автоматически, куда бы взгляд там не упал, ты будешь видеть по-другому просто и все. Поэтому я считаю, что вначале нужно себя заставить выучить алфавит, чтобы научиться писать, выучиться читать, да, потому, да, чтобы да. заставлять себя жестко. Вот. Я я вы... считаю, тоже говорить. тренировать, но сложно. Блин, взрослым людям учиться, это вообще очень сложно. Детям, да. Сложно, сложно, да. Так, ну, я а вот ты... недавно учила армянский язык свой. Это вообще просто жесть. Хотя, с учетом того, что я как бы, ну, на слух я его, как бы, немножко знаю. Ну, свой язык, да. И вот хотела все-таки научиться, слабого полжизни прожила, чтобы хоть писать и читать. Это просто вообще, как его учить как люди учат языки, я не знаю. Ты задаешь такой вопрос, который мне не под силу вообще, потому что английский хочу. Но он у меня учен, когда я путешествую сам с собой. Вот. Ну, Но... тогда да, тогда говоришь. Это амнезия просто. А приезжаю, нормально разговариваю. Как Но это у меня происходит? такая же тема? Так, надо хотя бы место в шкафу для него приготовить, для мужика. А то точно места для мужчин в жизни нет. Интересно. Ну, это да, это есть такая фишка. Например, хочешь много денег – купи сейф. Или хочешь путешествовать, путешествовать – купи сначала чемодан. И оно реально складывается, и ты поехала. Вот эта с... фишка тоже работает. Тоже где-то в эфирах о таком говорила, просто на других примерах. Но чтобы с мужиком? У меня даже мысли возникла никогда. Он как подруга моя. Хотела дом – купила шторы сначала для дома вот, хотела машину, купила брелок для машины Ольга и с мужчиной я даже так не думала А что можно еще сделать для мужчины дома, ну-ка скажите, пожалуйста тапочки ему купить? может быть прикольная идея, кстати Родовство просто получается гель для бритья поставить в ванну, да? зубную щеточку, машинку, для бороды. А что еще? Сейчас может кто-то напишет. Стакан. Стакан, да. Так, у меня 4 утра, я тоже не усплю до утра. Дисциплина, надо дисциплинировать себя, свой ум и вырабатывать те привычки, с которыми мы хотим жить. Вот я считаю, что привычки — это хорошо. Дисциплина тоже. Блин, ну как себя заставить? Ну что, у нас в жизни... Меня, например, жизнь дисциплинирует, чтобы я спала головной болью. Это хорошо. Я уже полюбила свою головную боль, потому что знаю, что ее её... никогда её нет, если я выспалась. Ну и если её я не... Нет. То все. у меня мигрень. Я ничего не могу сделать кроме как не наступать или на грабли. Интересно. Ну, у всех э, тот, кто становится на праведный путь какой-то хорошей привычки для себя, которая не убивает тебя, а развивает. Э, если тебе не получается эту привычку контролировать, то извне жизни она тебе поможет. Просто мы это не замечаем. Вот я очень хорошо отследила мою головную боль, вне зависимости от моего ума. Он просто так долбит, если я не выспалась. То есть у меня бывает мигрени там 4 раза в неделю, бывает там раз в месяц, бывает каждый день, там три недели и вообще ничего, я просто пластом. Все зависит от того, легла я спать или нет. Ну, то если после трех, трех ложу, все, это мигрень, если до трех, то еще нормально. Так я что. на бы... то месте уже давно бы ложилась 12. Да, но старая привычка берет с собой. а как же мигрень? Видишь, даже меня не, не останавливает. Я вижу. Они все публично. Больнее и больнее, продолжительнее и продолжительнее, поэтому э, я сейчас просто. Ну, очень стараюсь э, спать пораньше. Ну, у тебя получится. Ну, Ты, да. Девочка, целеустремленная. Ты девочка у тебя Что получается. Происходит. Я ложусь спать, и я не хочу. Я хочу поиграть, я хочу фильм посмотреть, я хочу эти кубики проскладывать на телефоне, я хочу книжку пописать, у меня там, блин, идеи миллиард. Я просто в 4 утра, бывает, вот с такими глазами просыпаюсь и начинаю записывать курс, ну, там, или пост. Что это? О, халат можно, баны купить для мужика. Симпатичные. Зумную щетку. Труселя. Придет мужик в дом. увидит, что мужские тапочки, за щетка, гель. Не люк, уйдет. Мужик не уйдет. Жесть. У меня тоже мигрень. Вот, по поводу мигрени. Мигрень... Такой болезни не существует, ни шея, ни там перекрученные там позвонки или еще что-то нет. Шея, там осанка, что-то там пережимает какие-то отростки эти нервные окончания. Это головная боль, а мигрень – это психосоматика. Надо, как врачи советуют, вести дневник мигрения Перед тем да. вспомнить какие действия вы делали, yes. и записывать. Каждый раз перед мигренью обязательно записывать. А потом отследить общее. Потому что всегда срабатывают на мигрень триггеры. Когда вы не хотите, допустим, идти куда-то и сделать то, что вот прям... Если вы манипуляете, то мигрень, допустим, у женщин, у некоторых возникает, когда мужик там тянет к свекрови, там, домой, да, надо ехать, а ты не ненавидишься. Mm -hmm. Или... Организм тебе помогает, короче, не ходить к свекрови. Ну да, какая-то вторичная выгода. Либо на погоду, у тебя триггер, а, погода меняется, а это просто шаблон. Либо, если я там поем грибы. Не знаю, какой -то... Может, у тебя тоже шаблон, если ты ночью спать ложишься из-за этого мигрени? Может, у тебя тоже шаблон? Я выработала этот шаблон помочь себе. Мы же не просто так эти шаблоны создаем. Все, я поняла. И мне этот шаблон сейчас ну, реально помогает, иначе я никогда бы не занялась своим здоровьем. Если бы у меня было все хорошо, я продолжала бы да, обичевать просто. Если я ложусь спать, то вырубают моментально. Везуха. Ну, а мы разные, они все такие. Купи тапки. Меня так муж себя притянул. Ему сестра подарила женские тапочки, и я появилась у него. Прикольно. А? Я куплю, покажу вам в эфире.